выпячиваться я бы так сказала 2020 год это время для коллективной деятельности сотрудничая будет проще намного проще избегать ошибок можно будет и неплохо подзаработать однако часть заработанных средств обязательно стоит направить в какое-то общее дело любовь и семья вам мои дорогие козероги не стоит держать язык за зубами и беречь близких от ваших откровенностей. Будете на, будьте, наоборот, искренне с окружающими, они это очень и очень обязательно оценят. Прямолинейность также вам поможет и в общении с противоположным полом. Здоровья! Чтобы поправить ваше здоровье, полезно будет в этом году чаще бывать в теплых регионах и не бояться ни в коем случае какого-то физического труда. Но тут очень важно не переборщить. В целом для вас год не обещает проблем с чем-либо. Это отличное время, чтобы поправить свое здоровье.